Привет всем, я на связи. Хорошие мои, давайте сначала единичку в чат побахнем, чтобы посмотреть. Видно меня, слышно меня. Так, посмотрим, у меня включилось, вообще нет. А вы единичку пока поставьте. Чат. Это палочка такая. Единичку в чат побахнем. Все, у меня нормально. Сейчас посмотрю, как у вас. сейчас шевелится, сейчас я его оставлю в посуде, он у нас местный и занять секундочку, потом будет все в все, все будет у шоколадь. У нас уже больше ста человек, добавляется, добавляется. В прошлый раз тоже начинали, меньше ста было, потом было так, ну, присощееся до 320, сейчас 125, растет. Все, ну и в моем случае начинаем. Так. Начинаем опять разговор с своими собой. Вижу -то я только себя. Хорошие мои, смотрите. На прошлый раз, два дня назад, я вам рассказал о трех причинах лишнего веса и сказал, что поделюсь сегодня контентом, как можно уже при помощи питания, допустим, да, или правильно питаться. И я это сделал. Я думал, как подать контент, потому что информации во мне очень много вот, интенсив по питанию, вот. то, что я сейчас хочу сделать за час, я, конечно, все не могу дать, что я знаю, но постараюсь дать такие важные вещи, вот, а интенсив у меня по питанию вообще обычно проходит такой вот от 7 секретов, он длится где-то 4 часа, но я сейчас за час дам какой-то вкусный контент и дам вам две системы питания, я их не думал давать, точнее, одну думал, вторую не думал, дам еще вторую систему питания, а как вкусно худеть можно, да? То есть, либо если человек не хочет худеть, просто как вкусно питаться, чтобы быть здоровым, чтобы как бы, ну, поддерживать свое здоровье. Вот. Не хотел Когда но... Тогда приступаем. Смотрите. Давайте тогда не буду долго растягивать. Сразу начнем. Первое. Первое. А, сразу также скажу. А, в прошлый раз я давал подарок, и кто-то из вас не получил подарок. Я попросил меня не писать, все равно пишут ребята там где в чатах пишут Владимир, блин, вот хотелось бы все-таки этот подарочек. Смотрите, мои хорошие, я вам открою один секрет. Сейчас вы видите здесь чат в Ютубе. Я скидываю туда ссылочку на подарок. Если вы смотрите потом запись, вы находите это место, где я скидываю, там эта ссылочка все равно остается, просто копируйте и забирайте. Для тех, кто не знает, секретик такой. Вот. Ну, чтобы меня не писали, не писали, мне все равно пишут, поэтому забирайте. И сегодня, соответственно, я тоже дам хороший подарочек, я его кину в чат. И для тех, кто будет смотреть это видео в записи, просто в тот момент, когда я буду говорить в чате, вот, я кидаю подарок, вы просто смотрите в чат, и там, потому что чат остается, и там вы как берете этот подарок. Все. А теперь переходим к контенту. Давайте первое правило Петру и обговорим. Это пить вода. Сколько пить? Да. Давайте вот немножко сейчас коммуникацию сделаем, Одну, один раз вопрос задам, а потом не буду да, вас смучить. Поставьте, а, пожалуйста, в чат, сколько нужно пить, как нужно пить, то есть вот свое предположение. Я вам 30 секунд даю, ну 30 секунд, потому что у меня... Uh, у меня потому что ну, пока миссия проговариваю, вы через 3 секунд пишите, uh, слышите. Поэтому, пожалуйста, поставьте, ну, напишите в чат. Uh, как вы думаете, сколько нужно пить воды в течение дня, в день? Так. Два литра, полтора, полтора, два, три, два, три, четыре. 30-40 миллилитров на килограмм тела, да? Я для чего вопрос задал, смотрите, просто если брать западную медиталуги, там все трудно так, 2 литра там, я не знаю, 20 миллилитров, 40 миллилитров на килограмм тела, и люди считают, калории, и люди считают, жиры, белки, и люди считают, и все надо считать, считать, и все такое трудно, а жить когда еще все время считать будем, видите все легко. Есть правила по поводу питья? Записывайте. Хочешь похудеть – пей до еды. Хочешь, э, хочешь оставить вес – пей во время еды. Хочешь поправиться – пей после еды. Это правило есть в Вот. Что мы должны из этого понять? Во-первых, э, пить нужно, когда тело подсказывает, то нужно слушать. Но чтобы было легче, с утра встаем, выпиваем один-два бокала воды. Да? Выпили. До чистки зубов или после, как, кто как хочет, ну, один-два бокала выпиваем. Я стою, выпиваю два бокала воды. Потом иду, чищу зубы, выпиваю еще один бокал воды. Ну, то есть, принимаю душ, еще один бокал воды выпиваю. А, один из учителей Павериди сказал, если мы выпиваем теплую воду, не почистив зубы, мы смываем шлаки. Да? А если мы холодную, по идее, как бы, ну, они вроде бы. Короче, я не знаю, насколько это правда-неправда, правда, авторитетно не авторитетно. Я не чищу зубы, выпиваю 2 бокала воды, дучищу зубы, моюсь, выпиваю 5 бокал воды. А, как происходит мое утро? Я встаю в 4-5 утра, иду в душ и принимаю душ. Это тоже относится к питанию, это очень важно, потому что... Мы должны после того, как мы проснулись, омыть наше тело, физическое и психическое. Я показывал, да, у нас есть физика, то, что мы видим в зеркале, у нас есть психика, это наши эмоции, и их надо тоже омыть. То есть, когда мы помыли физическое тело, в душе, физи... А, вот в душе именно физическое тело. Когда мы омыли теплой водой, мы помыли физическое тело. Но бывает же такое, когда мы идем в душ с утра, а нам приснился какой-то динозавр или там дядька, который за нами гнался с ножом, и потом мы в душе моемся, и до сих пор о нем думаем или вспоминаем. Или кому-то приснился какой-то эротический сон, и человек стоит в душе, ну, вспоминает. Вот. И теплая вода, она смывает физическую грязь. После того, как мы мыли физической, надо э, теплой водой, омыли физическое тело, надо омыться холодной водой. А холодная вода смывает тонкое тело, да, то есть омывает нашу психику. Просто посмотрите, сон плохой приснился, негативные эмоции быстренько прохладный душ чух как рукой снимает. Психика освобождается. А здесь важно знать одну вещь. Мужчины могут обливаться холодной водой. Девушки до 150 лет, девушки молодые обливаются а, прохладной водой. То есть теплой, а потом прохладной. Если девушка будет обливаться холодной водой, у нее характер будет жесткий. Ну, Она будет глупее. Мужчинам хорошо обливаться холодной водой, потому что мужской характер проявляется. Еще один момент. А, нельзя голову мыть теплой водой, потому что теплая вода, она забирает у нас энергию. Просто можете даже посмотреть, помылся, помылся, теплой водой. Бу -бу такой с утром в проснулся, такой на бодрячке, такой в душу сходил и все. Поэтому теплой водой мы тело, а уже прохладной голову мы. Вот, это касательно душа. После душа я выхожу, как я сказал, выпиваю еще один бокал воды, потом у меня идет 2 часа медитации, соответственно... Вам медитировать или нет, это не наша тема сейчас. Хотя это очень важно и для психики, и для ну, продвижения по жизни. Вот. Потом перед едой, перед приемом пищи я выпиваю всегда бокал воды 200-300 миллилитров. Вот. Перед пищей. После того, как я поел, но ну, это для меня, кто-то может хочет во время пищи, хотя об этом я буду говорить сейчас тоже, если тянет во время пищи, что это значит. После того, как я поел, где-то через час через полтора возникает естественное желание попить. Сушничок такой, но ну, где-то это через час через полтора. Все, я выпиваю опять один два бокала воды. Следующий прием пищи, бокал воды, до еды, через час через полтора. Я не считаю час-полтора, я просто знаю, меня раз потянуло попить, на время смотришь час-полтора. Поначалу я смотрел на время, да, а сейчас это естественно. Короче, вообще не париться. О том, сколько пить, не пить, тело само подсказывает. Короче, не надо париться. Система правильная. Вот. Это вот первый момент касательно воды. Идем дальше. Второе правило питания. Ну, про воду поговорили, это первое. Второе правило питания – это пища должна быть вкусная. Это очень важное правило. Одно из самых важных правил. Почему? Помните, я вам рассказывал про психику? Те, кто не смотрели мою первую версию, рекомендую обязательно пересмотреть. Я про психику рассказывал, что наш ум, да, у него есть плюс-минус наслаждение и когда ему не нравится что-то. И когда мы что-то кушаем вкусным, мы получаем кайф. И пища поэтому должна быть вкусная, чтобы она оставляла кайфовые отпечатки. Но важно, чтобы эта пища вкусная была, еще и э, не вредная, да. Правильное, хорошее, полезное. Один из методов переписать подсознательные отпечатки – это пища, вкусная пища. У нас есть пример, у нас есть желание вот кушать булки в Макдональдсе, например, да? вот, Я раньше кушал булки в Макдональдсе, они мне сильно нравились. Теперь, если мы будем просто брать и скажем себе «все, я не буду есть булки», но это самообман, потому что отпечаток есть – и как возникнет какая-то эмоциональная нагрузка, какие-то негативные эмоции испытаем, мы поедем в меддон, будем кушать эти булки. Да? У нас появится желание. Желание появляется таким способом. Мы вспоминаем, видели, ум вспоминает из подсознания, что можно съесть булку, и она вкусная. И этот ум дает нам картинки. Возникают всякие картинки, и он начинает дискутировать с разумом. Ум говорит, давай булку. Разум говорит, нет, давай, нет. И мы этот разговор постоянно слышим, и выигрывает практически всегда ум. Как только ум вывел эмоцию на физический уровень, мы вспомнили об этом Гамбургере каком-нибудь, да, и у нас появилось физическое желание, там, сына потекла или что-то, там, начали об этом думать, все, мы проиграли практически ум на халом. Вот. Чтобы это не происходило, нужно найти этому замену. То есть надо заменить вкусное вредное на вкусное полезное. Только такой способ работает. Другой способ никакой не работает. Сила воли. Не надо бороться. Не хватит у вас силы воли бороться с умом. Пару слов об уме. Насколько он сильный и могущественный у нас, вот этот элемент, который в нас работает, программа, которая в нас шита. Мы не являемся этой программой. Мы ее видим со стороны. Мы с утра можем наблюдать, как наш ум разговаривает с разумом. Ум говорит, давай встанем. А, давай поспим, разум говорит, нет, вставай, поспим, вставай. Мы со стороны замечаем, мы не являемся умом и разумом. Если бы ум был наш, если, то есть мы были умом, мы бы не видели этого разговора. Но мы видим его со стороны. Понятно? Я думаю, это нормально, понятно, логически. Можно просто сейчас даже сделать один пример, а потом я про ум дальше расскажу. Закройте сейчас все глаза. Вот все закрыли глаза, буквально это 30 секунд, такой пример. Закрываем глаза. Теперь смотри, какой цвет ты видишь? Вот просто глаза закрыты, а какой цвет ты видишь? И кто-то скажет, я вижу темный, я вижу светлый, я вижу сиреневый, фиолетовый. Не имеет значения, какой. Здесь важен другой вопрос. Кто видит этот цвет, если глаза закрыты? Мы же через глаза видим. А кто изнутри видит этот цвет? Вот мы являемся сущностью, которая находится внутри. Но это не моя тема, чтобы рассказывать об этом сейчас. Моя тема рассказать о том что мы не та сущность, да, которая э, ум, да, мысль летает. Иногда мысли приходят, мы думаем, блин, что за мысль такая, что за ерунда в голову прилетела. Ну, потому что это могут не наши мысли. Вот. Короче, мы со стороны видим эту ситуацию. И ум программа, которая должна нас вести. Ее основная программа, задача, не программа, задача, задача ума, это привести нас к счастью. Поэтому он хочет наслаждаться, и он хочет, ну его задача наслаждаться, все, что ведет к наслаждению, и все, что ведет нет наслаждению, к страданиям, это убирать из жизни, это его задача. Проблема только в том, что он не разбирается, что ведет к наслаждению позитивно, а что негативно. Если это кайфово, алкоголь кайфово, он говорит, мне это кайфует, все хочу всегда, остался сильный отпечаток в подсознании, именно на это подселить. Думаю, понятно. Теперь смотри, пример про ум. Его рассказывал Александр Такимов. Рекомендую посмотреть его лекции, это Александр Катимов. Его рассказывает, рассказывает например, как, если не ошибаюсь, в Узбекистане, не суть важно где это было, короче, комната, в которой навозят продукты, ну, гастрономическая комната, она как большая комната, и туда заходишь, там раз в бутылки поставил, что-то раз положил, продукты какие-то в ресторанах, и приехал как-то мужичок ремонтировать эту комнату. И рабочие, короче, закрыли его на ночь, не увидели, он где-то там на полу что-ли лежал, не увидели, закрыли на ночь, уехали. На следующее утро приезжают, открывают холодильник, а мужик, ну понятно, там ледышка лежит. Прикол в том, что холодильник был всю ночь отключен. Этого мужика заморозил его ум. Сколько ситуаций происходит паранормальных, в которых ум срабатывает. Где бабушка, там, я не знаю, ребенка тащила там через гору, где там подбегает, машину там рукой откидывает. Есть такие ситуации, о них мало говорят, но если их поискать, они есть. И это делает ум, он очень сильный. Поэтому на силе воли мы не уедем никуда. Единственное, как мы можем, это, это как с маленьким ребенком, хорошим умчиком. Хороший умчик. Не надо. Здесь, хорошенький мой, ты хочешь булочку с Микдональдса? Не надо булочку. Давайте сейчас булочку сам сделаю, вкусную, полезную, вот ее покушай. Но если мы будем ему предлагать булочку полезную, а она будет не вкуснее, чем в Микдональдсе, он скажет «не в Микдональдсе вкуснее». Поэтому очень важно, чтобы когда мы что-то заменяем, вот это правило в питании, да, пища должна быть вкусная, Тогда создаются новые отпечатки. Как я отказывался от сладкого? Я не отказался от сладкого, я сладконечка сейчас есть, но я кушаю полезный сладкий сладкий да? Я кушаю полезные сладости, вкусные, но мне пришлось найти эти вкусные сладкие, сладости. Как помню, мой друг сидел на белковой диете, ест изюм такой, ест, ест такой головой, махает, такой, не, вообще не шоколад. То есть, понятно, да, самодманом заниматься не надо. Ум, он не дурак, это система, эта система божественная, там, настроен. Поэтому единственное, как мы сможем с ним, это хороший мой. Подожди, давайте вкусненькое дам, но полезное. И ума появляется выбор. Съесть сейчас вредное. Карандаш не пишет. Сейчас, секундочку. Ни один не пишет. Вот это. Съесть вредное. Ой, какой звук. Короче, в сумке не пойду на ним. Съесть вредное или съесть невредное. Появляется выбор. И если это будет вкусное, но полезное, ум выберет вкусное, но полезное. Если это будет полезное, но вредное вкуснее, он выберет вредное, но вкуснее. Понимаете, он все равно нас сделает. Поэтому единственное, как мы можем с ним работать, да, с нашим умом, с нашей психикой, пища должна быть вкусной, но полезной. Поэтому мой канал на Ютубе вам в помощь. У меня два канала, не путайте. Один канал называется Доктор Брэд, это по бизнесу. Другой, другой канал это а, по питанию, там рецептов куча. Я покажу, сегодня себе ссылочку дам на него, потому что а, там, ну, короче, дам сутки. Не буду забегать вперед. Вот. Важно еще раз понять. Пища должна быть вкусной, потому что она оставляет отпечатки. Чем вкуснее полезная пища, тем сильнее остается отпечаток. Мы поедем что-то вкусного и думаем, о, вот это кайфушечка. Раз отпечаток. Нас раз в будущее на вредное потянуло, а он говорит, а есть же еще и полезная вкусная? давай лучше полезного. Да, то есть уже, как бы, ну, давай полезного. Все, появляется выбор. Поэтому очень важное правило – кушать вкусную пищу. Вкусная пища, она переписывает отпечатки. Переписывает это не означает, что она стирает старое. Это означает, появляется новый, и у нас потом появляется выбор – лево-право, лево-право. Думаю, понятно, да? Идем дальше. Вопрос-ответы будут потом. Сейчас не буду на это отвлекаться. Не парюсь. Так, парень, идем дальше. Третье, а, второе правило. Смотрите, как я перешел, а, объясню, сейчас расскажу на вегетарианство. Я же почти 5 лет вегетарианец. А, был, а, ну, блин, я ел вообще нормально так, мясную пищу, ну или, скажем, трупы животных разделанные, а, ел нормально, да, там три раза в день для меня не существовало другой пищи, которая не содержала белок. Я был выступающим ответ, поэтому я кушал много белка. Кто может считать, где-то 350-400 грамм в день. До килограмма мяса, рыбы я в день съедал. Ну вот реально, и так в течение многих лет. И в один момент я просто задался себе вопросом. Фотографию я показывал, где я я отекший такой. И у меня усталость постоянно. Постоянно в обед склонит спать, энергии нет. И в 33 года я понял, что я умираю. В 33 года я понял, что со мной что-то не так. Я задумался, блин, а что я делаю не так? Ну, вроде питаюсь, как западная диетология говорит, белочек, там, углеводов немножко там, да, все вроде нормально. Но белочек с салатиком кушаю, ну, все же нормально, в чем проблема? Лежу на диване, задаю все эти вопросы, копаюсь, ищу. И так как я консультировал спортсмена, сам разбираюсь, я вспоминаю, в уме мне приходит такая мысль. А мясо-то, оно переваривается, ну, плоть животных переваривается, там, 6, 8, 10 часов. Ну, в зависимости, она с чем-то смешана, да? 6, 8, 10 часов. И это нагружает тело. Это значит, забирает энергию. Для того, чтобы получить оттуда энергию, тело должно отдать энергию на переваривание. Наш огонь пищеварения варит. Вся система должна это все переварить. Все то, что не нужно, то, что она не смогла усвоить, она должна вывести из нас. Логически. Лежу и думаю, блин, ну неужели в этом проблема, думаю, может я мясо много ем? Задался все эти вопросы. Думаю, дай-ка попробую. Перестану его есть после шести вечера. Практиковал неделю, после шести не ел, вроде бы даже легче стал просыпаться. Не сказать, что прям такой проснулся и ой, я жил. Нет, такого не было. Но стало как-то легче. Потом задался все вопросы, начал копаться в интернете вегетарианцы, веганы, то есть вот эту информацию смотреть. С кем-то созванивался, разговаривал. Даже пытался еще-то лекцию посмотреть, не буду сейчас называть имя этого человека, он сыроед, был, по крайней мере, вот, не вдохновился я им э, подачи контента, короче, не заинтересовало. Кто бы мне сказал, что я стану вегетарианцем, я бы, я бы просто громко смеялся. Но тут я решил попробовать, дай-ка три меся... недели откажусь от мяса, да? то есть мясо, рыба, яйца на три недели. Отказался. Не могу сказать, что был какой-то сильнейший результат и много энергии не было, не получил. Потому что я в день съедал килограмм творога и банку с быченки литровую. <свят> ну, как-то выживать-то надо было. Перчики жареные, вегетарианские, вот просто перчики пожарил, баклажанчики пожарил, и на второй день уже плевать охота. От этого. Пошел, сосиски какие-то соевые купил, какие-то там, я не знаю, соевые покупаешь, что-то делаешь, и все это невкусно, но надоедай. Думаю, не, вегетарианство тоже что-то не то. Ну, просто внутри понимаешь, что должна быть совершенная система питания. Где она? Дайте мне совершенную систему питания. Верил я в нее. Я ее искал долго. Вот. Короче, поехали на шашлыки. На день рождения. Три недели прошло. На день рождения приезжаем. Думаю, не буду париться. Три недели отдержал. Сегодня воскресенье, они кончились. Поем шашлыка. Ну, что такое, что просто не тянуло, вот ну не было аппетита, Четыре часа ждал, там друзья кушали, через четыре часа появился аппетит, съел палочку, а, думаю, ничего особенного, Ну, не сказал бы, что прям такой восторг, да, ничего не потерял, как было, так и осталось, кстати, прикол расскажу, в Индии, когда были и проходили около крематориев. Запах э, горящего трупа человека это один и тот же запах шашлыка. Да, поэтому шашлык не больше не тянет. Это реально, я не шучу. Вот. Короче, после того, как вот мы покушали шашлычка, приехали домой. Ну, пятеньки жареные, да. Приехали домой, э, решил попробовать. Думаю, а давай-ка веганство, да, то есть еще хуже. Да, вегетарианстве не помогло, там вообще жизнь была. да То есть, кушать нечего, на мой взгляд, было. Думаю, давай еще веганство. Веганство – это значит, ты не кушаешь рыба, яйца, мясо. Еще исключаешь молочные продукты полностью. Но к веганству подошел правильно. Думаю, а давай-ка я посмотрю веганские рецепты. Я нашел кучу разных веганских рецептов. Единственная была проблема – надо было купить разные специи, там, я не знаю, и какие-то, может быть, еще вещи, там овощей купить, потом горошки какие-то купить индийские. Поехал, купил. Нашел индийских всяких рецептов, потому что у них больше всего. Поехал, купил, приготовил первое блюдо на следующий день, кушаю. И у меня такой взрыв эмоций, думаю, вот это кайфово, хоть каждый день это кушаю. И начинаю готовить новые блюда, и мне так вкусно, сказочно вкусно, думаю, вот это кайф, вот это вкуснятина, вот это я могу каждый день, вот это, вот это, вот это. И у меня восторг. Думаю, веганство это классно. Где-то 3-4 недели мы с женой посидели, как веганы, кайфанули, да, то есть было все легко, потому что была подготовка, да, подготовились, рецепты взяли. Потом тайну одну открою, секрет один страшный открою. Потом решил сыроедить. Давай, думаю, буду только фрукты и овощи сырые кушать. Короче, кушали с женой фрукты овощи сырые. Как веганы к этому подошли. А, на веганстве, кстати, скажу, через полторы недели было такое ощущение, как будто взяли большой шприц, да. бам! Ю, и у меня вот столько энергии, ну вот как сейчас, да, столько энергии, хочется двигаться, жить. И я жил. Тут я умирал, а тут я жил. Люди заходили в магазин, говорили, ты что, под наркотой? Я говорю, нет. Точно? Я говорю, нет. Ну, точно, да. <laughs> не под наркотой. Решил сыроедить. Шесть недель на сыроедении просидели. Почему шесть недель? Потому что, ну, две причины, почему не стали продолжать. Две основные тогда было, третье сейчас могу сказать. А, две основные было тогда. А, вроде бы подготовились, рецепты всякие нашли. Ну, хочется все равно горячего, да, то есть не хватало все равно горячего, то есть реально не хватало. Хоть какие-то рецепты готовили, ну, как-то вот салат есть салат, да, как бы ты там ни готовил, не обманывался с орехами, что-то делал, готовая пища, она все равно готовая, там можно вкусняшки так бомбить нормально. Короче, решили через 6 недель не сыроедеть больше, а вторая причина, почему не сыроедили, а, потому что энергии было слишком много. Вот там была неконтролируемая энергия. Там я вот так аж бегал по магазину, я аж вот так стоял, я не знал, куда ее деть, я, я аж суетной стал. Почему? Потому что это вот третья причина – выбивает вату. Я тогда это не знал, по это выбивает вату, вата. И у сыроедов воздух в теле, это выбивает у всех, у сыроедов воздух. Ум встает беспокойным. наш ум встает беспокойным. не знаю, за что взяться, такой кипешной. Все, поэтому я понял, что сыроедить не надо, веганство нормально. Вот. А, и потом я начал искать совершенную систему питания, перешел все-таки к вегетарианству. Понял, что ну, веганство я не из-за того, как принципы веганы делают да, начинал, а хотел для здоровья. Также и вегетарианство я хотел для здоровья. Вот. А сейчас я вегетарианец, то есть молочку употребляю просто в определенное время, да, и нечасто. Ну, то есть, смотря когда и какие продукты. Теперь открою один страшный секрет: мы все любим. Не мясо. Мы любим вкусные рецепты, которые мы привыкли кушать. Мантики, пелемешки, шашлычок. Если я сейчас скажу, давайте станьте вегетарианцами, кто-то скажет, а как же мантики, а пелемешечки как? А как шашлычок? А голубчики куда денутся? Понимаете, мои хорошие? Мы хотим не голубцы, не манты. Мы хотим кушать вкусно. Мы хотим кушать и наслаждаться пищей. Если у нас хватает разума, что мы получим вкусную пищу, от которой у нас будет здоровье хорошее, если она будет реально вкусная, от которой будет здоровье хорошее, да, вес лишний поуходит, то стоит же вот, ну, граммом рассмотреть эту систему питания. Но я вас хочу каждого сейчас призвать. Я никого не хочу агитировать стать вегетарианцами. Не ставайте вегетарианцами, не оставайте веганами, не сыроедьте. Я вас не агитирую и не призываю к этому. Почему? Потому что каждый раз, когда мы думаем, я сейчас стану вегетарианцем или веганом, или да, мысль даже запускаем, что происходит? Наш ум приходит в дисбаланс. Он пугается. Он пугается и говорит, а что я буду кушать? А чем я буду наслаждаться? Потому что у него нет опыта. Нет опыта вкусной пищи вегетарианской, к примеру, как не было его и у меня. Поэтому он пугается. Поэтому не надо говорить я стану вегетарианцем, веганом. Просто введите в свои блюда, в, свои, в свой распорядок дня больше вегетарианских, фиганских блюд. Пробуйте, наслаждайтесь новой вкусной пищей. Зайдите на мой канал, попробуйте блюда, которые я там готовлю. Мой принцип – просто, быстро, вкусно. Да, вот я стараюсь это делать. Эти блюда я туда выставляю, просто начните эти готовить блюда. Через какое-то время вы скажете, ну, они такие вкусные, можно спокойно вегетарианцем быть, да. Но есть одна разница – если вы будете кушать то, что там стоит на канале, да, у вас появится здоровье, будет уходить лишний вес, к примеру, и еще появится энергия. Вот, есть разница. Но важно еще раз, чтобы было это вкусно. Поэтому не надо ставать вегетарианцем, но попробуйте вносить в свое питание больше вегетарианских блюд. Пробуйте. Есть одна опасность. Мне пишут люди, много людей пишут. Которые говорят, Владимир, начал смотреть твой канал, начал смотреть рецепт и поняли, что надо ставать вегетарианцем, просто они стали вегетарианцами. Но я никого не призываю и говорю: мне надо даже себе мыслить и дать, что вы станете вегетарианцем, потому что э, ум придет за баланс. Просто начните кушать какие-то блюда вегетарианские, добавлять, разбавлять в свою повседневную жизнь. Идем дальше. Второе правило проговорили. Третье правило. Как понять, когда огонь пищеварения готов переваривать пищу? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. На, мой, на ваш взгляд. По какому принципу можно понять, что огонь пищеварения вот сейчас готов принимать пищу, и она будет перевариваться? Потому что если огонь пищеварения не готов переваривать пищу, она будет там тухнуть, Это все отложится в токсины, и это все на наших боках, на жопах, на ляжках все окажется. По какому принципу можно понять, что наше тело готово переваривать пищу? Ищу. У нас 350 человек. Отлично. По какому? Надежда Филиппова. Голод. Кто еще? Чувство голода. Слюна появляется. Когда проголодается, никогда захотел увидел жачку. Вообще, сегодня такие умные все собрались. Ну, чувство голода, это правильно. Давайте, короче, я завязываю. Сегодня лещать. Потому что вы все-все знаете, что мне парится вообще. -то. Чувство голода – это признак того, что у нас разгорелся огонь пищеварения. Если у нас есть желание покушать, но мы не голодны, это две большие разницы. Это надо научиться слышать свое тело. Если мы не голодны, да, но хотим, это значит, пища еще не переварилась, та, которая пойдет наверх, она… Перевариваться толком не будет, оно всю систему глушит, энергия у нас падает, мы хотим поспать, потом сладким соленым догоняемся, сподримся, ты чашки кофе, и вот так на кофе целыми днями и ходим, потому что, потому что кушаем тогда, когда нет чувства голода, пища не переваривается. Это важное правило, очень важное правило, одно из самых главных правил, кушать тогда, когда есть чувство голода. Если появилось желание поесть, но нет чувства голода. Знаете такое понятие, как перекусы? Перекусов не существует. Перекус, он отключает всю систему пищеварения, да, он ее гаснет. Вот представьте себе, вот горит огонь пищеварения, когда он яркий, горит такой... Огонь такой пламя, вот туда дров, он сгорается. А мы же как делаем? Мы же не просто вот в этот огонь в мы не просто дрова закидываем, а мы туда вагон сразу дров закидываем, и этот огонь такой... -то... И потихоньку он начинает разгораться, разгораться, разгораться. И он вроде бы уже взялся, он уже поление вроде бы. И у нас из-за того, что перегруз произошел, дров, да, то есть перегруз пищи, мы много съели, обожрались в Мы же не можем кушать, мы жрем. Ну, по крайней мере, я. Обожрались, и теперь мы хотим не хотим. Огонек так раз-раз-раз-раз. И за счет того, что он не может разгореться, энергия с нас забирает-забирает, и у нас появляется слабость. И чтобы восполнить эту слабость, ум говорит, ты слабый, давай сладенького чего нибудь перекуси хотя бы яблочко. А в западной диетологии говорят, надо кушать маленькими порциями, но много. Не надо кушать маленькими порциями, но много раз. Надо кушать только тогда, когда мы голодны, Потому что когда мы кушаем маленькими порциями много раз, мы кушаем тогда, когда огонь пищеварения не готов пищу переваривать. И будут шлаки, токсины, обязательно будет. Будет закисление тела. Будет кислотность подниматься. А кислотность, которая подниматься будет, она будет попадать туда, где у нас есть слабости. У кого-то будут локти болеть. У кого-то будут головные боли, у кого-то в плечах будет болеть, у кого-то колени хромают. А, у меня колени болят, там шприцы, бах, бах, бах. А там кислота в теле повышена, надо просто ощелотить тело. Не просто соду килограмм съесть, а желательно сбавить приход кислоты и добавить щелочи. Все легко. Короче, кушать, когда голодны. Перекусы лучше не использовать, потому что перекусы тушат огонь пищеварения. Поэтому если возникло желание покушать, но не голодным, это говорит о том, что у нас происходит спад энергии. Надо просто проанализировать, как я кушал в обед, зачастую мы переели, потому что спад энергии произошел, потом хочется догнаться через час-через два. Рекомендую попить чаю, можно просто теплый чай, а, там с медом бомбануть, да, там одну-две чайные ложечки меда еще выпить, а, съесть, и, ну, как бы снимает хорошо голод. Не голод, а желание, потому что, ну, глюкоза попадает, энергия попадает и нормально так встает, вот. И она, ну, не замедляет процесс пищеварения, потому что, представьте, мы даже маленькую булочку или яблоко съели, это, это короче, опять конфуз происходит, лучше уж чайка теплого, либо чайка, допустим, с Все. Чувство голода нельзя долго терпеть. Если мы долго терпим чувство голода, то наша психика, у нее большой минус происходит. Накапливается минус, и как жгут потом, бам! Происходит то, что мы начинаем жраться, мы начинаем много есть. Да, у нас отключается. Было уже такое, когда вот перетерпели, а потом просто жрешь, жрешь, жрешь, и не можешь остановиться. Как такое тормознуть? Рекомендую выпить смузи. Выпей смузи, сделай это. смузи какой-нибудь сладенький, выпей его перед едой. И потом через 5 минут садись кушать опять, да? Либо выпей литр воды и потом садись кушай. Переходим к четвертому правилу. А, оно называется следующим образом: твердая пей, жидкая жуй. Твердая пей, жидкая жуй. Да? Твердая пей — это воду. А, жидкая жидкая жуй — воду мы, мы жуем, да? То есть, ну, она смачивается слюной. А твердое пьем, это значит, когда мы жуем, здесь надо не 33 раза, 50, 60, 100 раз жевать, нет. Надо жевать до такой степени, чтобы оно превратилось в кашку Одно из самых важных правил. тоже вот Три базовых правила, это вкусно кушать, это кушать, когда голоден и пережевывая до такой степени, чтобы кашу была. Надо долго жевать, жевать, жевать. Теперь смотрите что происходит в этот момент. Когда мы Жуем долго, происходит следующее. Во-первых, мы дольше кушаем. Да? Во-вторых, насыщение, если ты еще не знал или не знала, насыщение происходит не в желудке, а насыщение происходит в уме. Наш ум, вот плюсик накапливается, мы кушаем, и насыщение наш ум получает. Насыщение он получает не из-за качества пищи, количества пищи. Насыщение он получает из-за вкусов. Соленый, кислый, сладкий, острый, а, Соленый, кислый, сладкий, острый, горький, вяжущий. Шесть вкусов должно быть в пище, как минимум в обед. Чтобы не париться не считать эти вкусы, мы делаем просто следующим образом. Можно перед едой выпить бокал воды с лимончиком, чтобы ну, как бы получить кислый вкус. Либо основное блюдо облить лимончиком. А когда мы начинаем обедать, первую порцию, что мы съедаем, мы съедаем сладкое. Я обычно съедаю либо кашку какую-нибудь, сладенькую немножко, либо там что-нибудь из фруктиков сладенькое, а потом принимаю за основной прием пищи. А как нас в детстве учили? Давай сладенькое потом, десертики, десерт надо сразу кушать. И помните, как в детстве говорили, не кушай перед едой сладкое, аппетит пропадет. Понимаете, мои хорошие, те, кто хочет похудеть, мы сладенькое съели перед едой, аппетит раз, избавился. И потом мы кушаем меньше. Классно. А если мы съедаем сладкое после еды, то у меня, допустим, тормозов нет, и потом не ем сладкое, жу сладкое, да, хам -хам -хам, потом целый день догоняюсь. А когда я съедаю изначально, то нормально. Короче, сначала идет сладкое, потом основное блюдо соленое отдали немножко лимончиком, кушаем там лимончик, как бы и специи есть, там тоже вяжущие есть, а в конце а, можно съесть, допустим, дольку имбиря, да, то есть маленькую дольку имбиря тоненькую отрезали закинули, либо перчик что-нибудь, ну чего-нибудь остренькое, закончить острым, острым горьким надо. Если острой горькой, вот можно имбирь, там несколько вкусов. Вот, тогда будет нормально. Теперь идем дальше. Когда мы живем долго, да, когда пища в кашку превращается, порция встает меньше. У меня порция раньше была где-то от 600 грамм до килограмм, сейчас она уменьшилась на 200-300 грамм. Для меня это очень ну, как бы серьезный такой шаг, почти в 2-3 раза где-то уменьшилась порция. У кого-то она еще меньше станет, да, там может быть, у девушек. Но когда ты съедаешь 600 грамм-килограмм, там аж двигаться не можешь, да. Но почему это происходит? Потому что ешь-ешь, не переживал до конца, как овчарка, глотал-глотал-глотал, а потом, э, ну, просто насыщение пришло уже в конце, когда уже ничего не залазит. Еще потом ничего не залазит, через 15 минут, еще, еще не сладко, еще чуть-чуть, раз-раз и догоняюсь. Потому что ум не получил наслаждения, он не получил этих вкусов. Поэтому очень важно, чтобы были минимум эти 6 вкусов и хорошо пережевывать. Когда мы пережевываем, мы чувствуем пищу, мы чувствуем вкус пищи. И натуропаты говорят, <coughs> я не знаю, насколько это авторитетно или правильно, но все равно скажу, что крахмальная пища переваривается именно в челюстях, да, то есть в нашем рту, в полости рта, когда мы живем, Крахмал – это вот все, что содержит сахара, там, картошка, мучные продукты, рис, ну, то есть вот эти, да, и они перевариваются именно в полости рта. Если мы, они объясняют, это не пережеваем хорошо и потом как бы глотаем, то происходит дискомфорт. Это белуки с крахмалами вступают в бой, и мы пукаем потом, да? Ну, типа того. Ну, короче, начинает там все гнить, там, вот такие звуки происходить. Короче, не все хорошо. Поэтому надо хорошо пережевать пищу. Очень хорошо пережевать пищу. Пищу надо хорошо переживать хорошо пережевать. Это очень важное правило. Для того, чтобы это получалось, я могу сказать, вроде бы это легко, да, вот я сейчас говорю, это же просто. Да не просто, это хороший мы. Представьте, я помню я говорил, отпечаток зависит от эмоций и повторения. Вот представьте, вот каждый, каждый, кто сейчас смотрит в разном возрасте, кому-то 20, 30, 50, 60 лет, вот. И мы все это время, каждый день живали, да, сживали. И мы выработали привычку, как овчарки, хлоп-хлоп закинули и все. Я до сих пор учусь жевать, уже, я не знаю, несколько лет, наверное, до сих пор учусь, до сих пор отключается разум, до сих пор просто раз, и, и раз жую, жую, жую, и понимаю, что глотаю, вот глотаю, как бы не пережевываю, не кашу. И единственный способ научиться жевать, вот, ну, на мой взгляд, мой хороший, чтобы контролировать, я начал кушать маленькой чайной ложечкой. Это мне женщина написала, говорит, у меня сыну 17 лет, говорит, килограммами ест, говорит, на ест не может. я говорю... Я говорю, жевать ему надо научиться. Она говорит, я ему говорила, не помогает. Я говорю, дайте ему чайную ложечку. Пишет довольно Говорит, жевал, жевал, говорит, с чайной ложечкой. Гранд 300, говорит, съел челюсти, устали. говорит, больше не могу, мама, челюсти болят. Вот. Короче, пацан кайфанул. В любом случае с чайной ложечкой помогает. С чайной ложечкой научиться очень хорошо помогает. Потому что если мы большую ложку берем в столовую, мы ее закидываем, пол-ложки мы проглатываем сразу, ложки стараемся пожевать. Для того, чтобы не отвлекаться, рекомендую не смотреть никакие телевизоры. Ну, потому что внимание в телевизоры, и мы погружаемся и не замечаем за тем, что происходит. Ну, и пища хуже переваривается, если мы смотрим телевизор. Вот. Короче, когда, еще раз, мы жуем, долго пережевываем, мы получаем насыщение. Теперь смотрите, мои хорошие, я вам сейчас сказал три правила. Эта пища должна быть вкусная, кушать только, когда голодны, пережевывая хорошо пищу. Если только использовать вот эти три правила и не менять свое питание, например, кто-то говорит, я хотел, я мясо ел, я буду есть, я это ел, я это и буду есть, я ел вредно, я буду есть. Но если использовать эти три правила, уже будет легче. Это уже одна система питания, которая поможет, ну, в любом случае, она хорошо поможет. Даже говорится, если взять просто одно правило, это про пережевывание. Люди, которые делали научные исследования, сейчас не помню этих докторов, электроников, профессора, они сказали, что те люди, которые только учатся жевать, да, только при помощи жевания, худые поправляются, полные худеют, только из за счет одного этого правила. Вот и все. А я говорю три правила. Вкусно, когда голоден и пережевывай да, пищу до кашицы. И вот эти три правила, они уже помогут. Если еще и правильное питание добавить, об этом я в конце скажу, то будет вообще вкусно. Теперь четыре э, правила сказал. Пятое правило. Не первое правило – вода было, три правила по питанию. Пятое правило – нельзя кушать, когда стресс. Если мы нервничаем, если мы э, не удовлетворены чем-то, если мы в гневе, когда мы испытываем любые негативные эмоции, лучше не кушать, потому что пища не будет усваиваться, она не будет перевариваться. Огонь пищеварения, он не будет гореть. Даже если мы голодны, то есть это может быть такое обманчивое состояние, у нас появляется чувство голода, но у нас стресс – куда-то торопимся, пища не будет перевариваться. Нельзя кушать, когда торопимся. Рекомендую каждому либо сварить души контрастный теплая, прохладная вода, либо дыхание сделать, да, пранаяму, там, не знаю, 5-10-15 минут. Что такое пранаяма, дыхание? Это вам мой подарочек, я вам скину. Это из моего эруидического практика, про который я говорил в прошлый раз, который два месяца шел. Я его кину сейчас сюда. откидаем ссылочку сохраните себе много пишут еще раз ребят прекращайте писать подождите я вот несколько раз ссылку кинул короче если что отмотаете и получите ее. пишут бомбят бомбят бомбят все переписываются все прекратили писать подождите хоть минуту минуты о мне теперь не в любом случае короче вот не пишите пока скопируйте себе все эту ссылку она останется в записи также. Вот эту ссылку берите. Это пронаяма, дыхательная йога. Это я в закрытом уроке давал. Вы делаете этот урок. Вообще рекомендую каждому это делать не просто, чтобы. А, короче, она ну, дает энергию. Это пронаяма, дыхательная йога. Она дает энергию, настроение, чистит тело от шлаков. Ну, не там не так сильно, конечно, как пища там. А, чистки разные. В любом случае, помогает она ум хорошо успокаивает, именно психику, она очень хорошо, это дыхательная йога, крутая вещь, вот, и очень хорошо еще просто, допустим, помолиться, да, перед едой сесть 5-10 минут, ну или там минутку хотя помолиться, поблагодарить Бога за пищу, которую он дал, какую-то молитву внутреннюю от сердца прочитать, успокоение происходит, а потом садимся кушаем, мы перед едой всегда молимся, очень круто, когда в отпуске мы сидим, я об этом раньше мечтал, да, а потом мои мечты сбылись, мы сидим, с девочкой, то есть жена, у нас две девочки, сейчас сынок, сынок малой, а вот мы две девочки, четвером раньше вот так возьмемся за руки, глаза закроем, помолимся, и на нас вот так все смотрят. И так, ну, как бы людям это нравится тоже. Вот, помолились, а потом садимся, кушаем. Поэтому рекомендую каждому молиться перед едой. Теперь смотрите, идем дальше. Все болезни, да, корень всех болезней – это эмоции, негативные эмоции, поэтому нужно научиться контролировать эмоции. Как? Без духовной практики это невозможно. Невозможно взять под контроль эмоции. Какие бы практики не были, сделать то, сделать Без духовной практики невозможно. Духовная практика – это молитвенная практика, это чтение молительных писаний, это общение с людьми, которые верующие. Общение с людьми, которые верующие, чтение молитвенных писаний э и э молитвенные практики сами, да, сама молитва, медитации, к примеру. Вот. Без этого эмоции под контроль получить невозможно. Эти практики все, они пустые. Если мы не получим контроль над нашими эмоциями, мы не получим контроль над нашей жизнью ну, в разных сферах. Ну, к примеру, те, кто хотят вес, не получат контроль над весом. Да? Можно делать разные диеты, можно правильное питание, вот это все, будем худеть. Но если наши эмоции зашкаливают, негативные какие-то, не знаю, стрессы, обиды, а критику там как-то воспринимаем жестко. Будем потом срываться и обжираться, заедать эти эмоции при помощи пищи. Поэтому следующее, что я показываю, это я сейчас экран покажу. Рекомендую каждому посмотреть мастер-класс мой. Он стоит вот в открытом доступе «Как сделать жизнь счастливой». рисунки небольшие. Это мой канал на YouTube, который второй, я говорил, который не бизнес-канал. Найдите его всем. Подписывайтесь обязательно. Что мне зависает все. Сейчас, короче, его откроет. Я покажу. Я покажу. Объяснит. Следующее, что я хочу сказать. Не вините себя, не вини себя за всякие ситуации. Чувство вины – это хорошая вещь. Чувство вины, хорошая только в одном случае – это сенсор, я не знаю, знак того, что где-то мы неправильно поступили. Чувство вины – это хорошо. Не надо просто на него снимать штаны и какать но чувство вины нет. Чувство вины – это знак того, что мы где-то неправильно поступили. Но поступив неправильно, мы должны правильно среагировать на эту ситуацию. Мы должны понять, почему это произошло. Да? что мы сделали неправильно, извиниться за это, если возможно, и, соответственно, принять решение в будущем так не поступать. То есть просмотреть, как сделать так, чтобы в будущем это не произошло. То есть, ну вот, вот это проделаем. Да? И потом а, больше не паримся и не гнадим себя. Потому что если мы испытываем чувство вины долго, мы винимся в чем-то. Происходит что? Происходит дисбаланс в уме, и мы потом обжираемся. К питанию. Если поели, сорвались что-то вредного много объелись, что-то вредного, вот, ну, не надо этого, вот, ну, на, ну поеду. Не вини себя. Я это в прошлый раз говорю, просто скажи себе. Понятно, ум сейчас мы сделал меня, да? Я сейчас поем вредную пищу. Но сразу подумай, как сделать так, чтобы в следующий раз этого не повторилось. Как сделать так, чтобы этого избежать. И не вини себя потом. «Ой, я обожался, ой, как я объелся, ой, как я объелся, почему я так сделал?» Потому что каждый раз, когда это происходит... У меня возникает дисбаланс, и начинаю опять обжираться. Я думаю, понятно. Все, вроде бы интернет там у меня заработал, показываю экран. Пойдем на Ютубе Древц. Так, вот, у меня два у меня три канала еще один немецкий есть. Один канал. Это вот боди психо коуч, а второй канал. Владимир Древс, доктор Бренд. Вот на вот этом канале по питанию, я изменю скоро название здесь. Здесь мои рецепты. Что нужно здесь делать? Вот на этот канал зашли, здесь видео. Да, заходим на видео. И здесь разные вкусные рецепты мои. Вот рекомендую посмотреть эти рецепты. Здесь не только рецепты, здесь разные прикольные видосы, где-то рассказываю. Тренинги какие-то есть еще тоже, можете посмотреть. Вот это здесь. Так, а что я хотел показать? Секундочку. А, контроль над эмоциями над этим. Сейчас покажу. Вот, называется мастер-класс «Четыре древних секрета, как наполнить жизнь счастьем и процветанием». Да? Можно просто записать 4 древних секрета, как наполнить жизнь счастьем и процветанием». И можно посмотреть, рекомендую всем этот мастер-класс, это про то, как балансировать именно эмоции, ну, то есть как жизнь привести в баланс. Я там даю конкретную технику, конкретный пошаговые инструкции, как жизнь наладить. Следующий пункт, шестой. Чистая кухня. Кухня, когда мы готовим пищу, она должна быть чистая, она должна быть убранная, и там должна играть приятная музыка, как классика или какая-нибудь а, какая духовная музыка. Да? Поэтому очень важно. Почему кухня должна быть чистая? Потому что если кухня грязная, мы это видим, и мы начинаем готовить с грязными мыслями это не буду сейчас раскладывать тему, широкая тема, это связано с гунами, то есть это страсть, невежество, благость. Но если мы соприкасаемся со страстью и невежеством, у нас будет пища перенимать определенные эмоции. А, тоже не буду раскрывать эту тему, то есть времени не так много осталось, потому что, ну, должны из вас кто-то кто-то знать, что а, пища, она воспринимает информацию, да, когда мы на воду можем какие-то вещи говорить, там наговаривать, молиться, эта информация передается, да? не зря заговаривает воду, какую-то молитвенную воду, кашпировски поставьте воду перед экраном, это реально все функционирует. Вот, поэтому пища должна быть вкусной, играет легкая музыка. И важно пищу, ну, желательно готовить сразу для Бога, а хотя бы как минимум предложить Богу. То есть приготовили пищу, я это делаю при помощи мантр, санскритских мантр, Каждому, кто как по-разному делаете, можно просто в сердце говорить и закрыть глаза и сказать, дорогой Господь, прими, пожалуйста, пищу, которую ты мне дал. Да, спасибо тебе за то, что ты ее дал. И вот пару минут помолиться и воздать Господу хвалу за то, что мы едим. Когда пища будет предложена, и она считается духотворенной, как если взять простую книгу, с ней можно пойти в туалет, какая, сидеть и читать. Извиняюсь за выражение, не аппетитно к еде сейчас. А если взять Библию и сходить на ней сто лет и как и читать, ну как-то вот уже некрасиво. Хотя ничего не изменилось, там бумага, там бумага, но в этой бумаге уже содержатся духовные вещи. И также и пища. Когда мы молимся на эту пищу, предлагаемую Богу, она удовлетворяется. Есть такие даже, ну как бы не один такой пример, когда люди там, допустим, муж забухивает, и жена начинает предлагать ему освященную пищу, то муж со временем прекращает пить, не так, что он от алкоголя отказывается, у него возникает мысль, а почему я это делаю так, а может быть так, да? то есть он начинает задумываться о жизни по-другому, у него возникают светлые мысли. Но сразу скажу, в ведах говорится, что нельзя предлагать мясо, рыба, яйца, грибы, лук, чеснок, вот эти вещи Богу предлагать нельзя, то есть если пища содержит яйца, рыбу, яйца, рыбу, мясо, чеснок, лук, это пищу не надо предлагать Богу. Вот. И седьмое правило, очень важное правило, пища должна содержать энергию. На санскрите это называется прана, жизненная энергия. Нужно кушать ту пищу, в которой содержится жизненная энергия. Жизненная энергия содержится в живой пище. Живая пища – это фрукты, овощи, злаки, они живые. Если пища, ее убили, там не содержится праны, она будет жизненную энергию прану вытягивать из нас. То есть мертвая пища вытягивает прану из нас. Это надо понимать. Нам нужны не витамины, не белки, не углеводы, нам нужна прана, нам нужна жизненная энергия. Есть такие ребята, пранаеды называются, они, они от солнечной энергии питаются. Есть такие ребята. Да, это уровень серьезности, значит, стоять не могу, кушать люблю и хочу. Вот. В любом случае, есть Короче, прана, да. То есть надо кушать то, что содержит прану жизненную энергию. Теперь по семи правилам я сказал, еще раз пробегу, вода, да. Хочешь пить, пей до еды, если хочешь похудеть, удержать вес во время еды, поправиться после еды. Второе правило – пища должна быть вкусной. Третье правило – кушай только тогда, когда мы голодны. Четвертое – пережевывать, надо пищу очень хорошо, чтобы она в водичку превращалась, кашется. Пятое – нельзя кушать, когда стресс. Шестое – кухня должна быть чистая, благостная. Седьмое – пища, это прана, должна быть жизненная энергия. Да? Теперь еще пару моментов скажу, что такое разгрузочный день. Многие считают, по крайней мере, я так думал, что разгрузочный день – это когда ты держал какую-то диету а на выходные, обожрался, и вот это разгрузочный день. Но разгрузить от слова разгрузить – это значит не загрузить, а разгрузить. Разгрузочный день – это говорится о том, что день, когда мы кушаем легкую пищу, либо не кушаем, ничего, даем нашему телу разгрузиться, это разгрузочный день. И Веда рекомендует, если вы хотите поститься то два раза в месяц они называются Экадаши. Запишите себе экадыши. Просто в Гугле в задаете, когда да, Там будет разные страницы, по карте там посмотрите, в каком городе вы живете. И там это лунные дни. Просто в эти дни луна светит слабо. А, короче, не луна. Каким-то образом воздействует луна, что у нас слабый огонь пищеварения. Поэтому в эти дни лучше кушать э, легкую пищу, либо не кушать ничего. Короче, можно держать пост. Либо сухой пост, ни воды, ни еды, ничего, пост чисто на воде, пост только на свежевыжатых соках, пост на фруктах и овощах, и пост на фруктах, овощах и тушеных каких-нибудь, это свежие, это может быть тушеные, и шестое пост на зернобобовых, то есть мясо, рыба, яйца, все это исключается, еще исключается зернобобовые, ну, то есть, а, ну, вот это я пятой сказал, фрукты, овощи, орехи такое, тушеное, жареное, это все кушается, но исключается зерно тяжелая пища. Не говорю уже там о мясе, рыбе, яйцах, да, это вообще тяжелое для переваривания. Вот, и вот эти два дня рекомендовано поститься каждому, но каждому поститься по его уровню возможностей. Если мы начинаем поститься и ничего не есть, но испытываем желание поесть дикое, да, у нас ум, дисбаланс приходит, потом будем после этого и кадры обжираться, зачем? То есть вроде бы разгрузились, а потом загружаем в два раза больше, не надо. Отдых после еды. Можно спать или нет? Сразу тоже вопрот, отвечаю на вопрос. Не рекомендую Эрведа спать после еды. Если, сразу вот вспомнил, если во время еды нас тянет пить, значит, мы плохо жуем. Да? Это первое. А если нас после еды тянет спать, значит, пища была тяжелая для нас. Надо кушать легче пищу. Тяжелая пища, ну, сон после еды – это признак того, что у нас не хватает сейчас энергии. Вот как бы так. Теперь... Yeah. по идее еще хотел сказать. А, спать после еды. Если все-таки происходит слабость, хочется поспать 10-15 минут максимум. Потому что если мы спим больше, знаете, так, когда стендбай например, на компьютере. Раз компьютер, черный экран, Ну ты так раз мышкой провел, и вот чук опять загорелся, это стендбай. Да, и вот 10-15 минут, это будет стендбай. А потом происходит такое, что он бух, потух полностью, и там надо уже его раз перевключить, он зжук, опять загружается. И происходит после 15 минут как раз таки система, сбой вот произошел, и у нас в этот момент, когда мы ложимся спать на полный желудок, я уже не говорю вечером, вечером ни в коем случае нельзя перед сном кушать, да, хоть легкая пища, хоть никакая, желательно хотя бы полтора-два часа не кушать ничего. Да. То лучше, короче, а, вот легите здесь 15 минут, будильник поставили, потом себя отлепляем от подушки, бежим в ванну, глаза промываем, и все будет классно, будет энергия. Если поспали не 10-15 минут, а полчаса или час, будем как вот котихи такие убитые ходить целый день. Я думаю, каждый это испытывал. Теперь по пище, смотрите, есть еще вторая система питания, есть три системы питания, которые дают третью. Я здесь давать не буду, потому что она в себя включает это разбор, разбор, разбор, пищи по таблице, таблицы совместимости продуктов. Это крутая система. Но там надо рассказывать еще в какое время, когда. То есть там я аэроведу включаю, и там это как раз в интенсиве, который у меня есть, на 4 часа длится. Вот. Поэтому я дам вторую только систему питания. Она легкая, называется 30 на 70. 30% пищи, которая поднимает кислотность, 70%, которая щелочная. Да? Щелочь это фрукты и овощи, можно скачать таблицу. Я говорил в интернете про скачать. Но это обычно фрукты и овощи. И с утра, чтобы не делить 30%, а как посчитать, давай сейчас 30% отмерим. Нет, там все легко опять же. 30% э, это значит в обед кислая пища, с утра щелочная, ужин щелочной. Утро щелочь, обед кислота, вечером, э, вечером щелочь. К кислоте относятся, соответственно, разделанные трупы животных. Да? Молочные продукты многие относятся к кислоте. Ну, не многие есть молочные продукты, которые, короче, которые в магазине раз все закисляют, ну, кислота в них ну, закисляет. А, потому что считается, если это от коровы, свежая, да, то есть именно домашняя, то там йогурт может быть он щелочным, да, и молоко он может быть щелочным, а, которое в пачках я не затрудняюсь. Хлеб, это в обед кушается. А с утра обычно фрукты, там овощи. На обед. Если я сейчас говорю фрукты с утра и овощи на, на, ужин, то есть, овощи на ужин, то возникает такой, думаешь, блин, ну как опять фрукты, овощи. Ты... Зайдите на мой канал, посмотрите, там есть вкусные завтраки, есть вкусные, вкусные ужин, ужины. Вот на завтрак жареные бананы с имбирем и с медом. Это блюдо, я на него, наверное, уже всех подсадил. То есть блюдо реально кайфовое. То есть люди от него кайфуют, я сам от него кайфую. Вот. Ну и на ужин есть разные ужины. Я сейчас буду еще добавлять. Вот, вчера ужин добавил один прикольный. А, реально вкусно очень, реально вкусно. А, и еще я м -м, еще один ужин добавлю, тоже вкусный. Гречку можно на ужин кушать, как бы, да. Вот. И теперь последнее, мои хорошие, что скажу, потом перейдем к вопросу. Смотрите. А, для того, чтобы огонь пищеварения все-таки разогнать, да, вот я вам уже сказал, как надо питаться, но чтобы его разогнать, желательно вот транспорт, в котором мы находимся, мы его загрузили всяким балластом, шлаки, токсины, то есть оно все по бокам. Надо сначала этот мусор выгрузить, и потом оно, оно легко пойдет. Этот транспорт будет легко идти. Очистите тело от шлака. Очистите тело от шлака. Очистите тело от шлаков от токсинов, сделайте какую-то интоксикацию. Ну и карму рекомендую каждому. Да, сделайте это не фанатично. Не фанатично это должно быть. Не нагружать ваш ум, психику. То есть если это будет голодание, там, 2-3 дня, неделя, то потом может быть просто обжирание, и человек стоит не сильнее, а слабее, потому что психика падает, там, эмоции накаляются, и человек ну желание поесть накаляется, и человек потом будет обжираться. Поэтому делайте это не фанатично и под руководством опытных ребят, потому что мы делаем вот эти курсы, да, то есть у нас по две недели идет чисто спринт, называется, спринт-жги, мы его называем. Вот, он две недели идет. И там а, мы руководим ребятами. Мне сегодня женщина написала, говорит, Владимир, у меня там камни в почках, кто-то, кто то врачи говорят, надо это кушать, а можно к вам спринт. Да? Я не могу людям гарантировать, которые болеют, что там типа я врач, Володя, да? а вот те не врачи, давайте вот как бы ты кого не слушай. Я сразу ей сказал, я не могу принимать решения за врачей. Да? Ну, я не имею права это делать. Поэтому, но почему? Потому что если что-то пойдет неправильно, ей нужен человек, который был бы рядом и смотрел за этим, да? вот, а если нормальные люди приходят, которые не слишком там больны, где врачи сказали, сиди на этой пище, ну, а другую пищу, ну, как бы... короче, люди, у которых есть проблемы, но нет какой-то жесткой диеты, когда они приходят, мы ими руководим, да, то есть мы говорим, ну, когда они пишут почти каждый день по несколько человек, Владимир, у меня тошнит, Владимир, у меня болит голова, Владимир, я рву, Владимир, я сонная, Владимир, что делать в этой ситуации, а что делать в этой? Потому что каждый переживает чистку по-разному, но переживать ее надо будет. Кто-то переживает, вот я прям завидую сам, потому что у меня чистка переживается тоже болезненно. Кто-то переживает э, просто вот на ура, вообще никаких признаков, ничего, почистился, вес похудел на 5-8 килограмм, все классно, за две недели супер. А я переживаю ее тоже жестко, я ее реально жестко переживаю, второй день как с похмелья, меня тошнит, фу, вот это состояние реально. А почему это происходит? Потому что килограммы грязи, которые мы носим внутри, эта грязь потом выкидывается в кровь. И в кровь вот эта грязь, она начинает травить наше тело. И мы болеем, мы реально болеем. У кого-то сопли текут. Как девочка мне написала, о, я там год не болела гриппом, вот я сейчас типа в спринте, и я гриппом заболела. Мне прерывать грипп, Ой, мне прерывать или нет, это чистка. Она не прервала, ну, прошла дальше, да. То есть по питанию говорит, как, мне надо переходить или что-то, я говорю, нет, делай так же. Да, делай, продолжай, все, у девочки все наладилось. Тем, кто хочет подключиться к нам, подключайтесь, подключайтесь, мы будем рады. Мы уже запустили, сегодня вот пост, а, вчера пост вышел, вот, на нашу группу заходите, Дрест-Каргородцев ждем, и вот здесь вот этот пост, 1, 2, 3, спринт, мы начали набирать группу. В этот раз возьмем всего 99 человек уже группа набирается, поэтому ну, места еще есть. Да? Я ссылку кину, кому интересно, добавляйтесь. Прочитайте пост, что там будет происходить, и будем рад, рады вас видеть. Вот ссылочка, копируйте ее себе. Все, мои хорошие, тогда я на этом сегодня закругляюсь и отвечаю на ваши вопросы, если такие есть. Если такие есть, давайте. Как вы относитесь к интуитивному питанию? Ирина, очень хороший вопрос, очень хороший вопрос, потому что мне иногда комментируют, надо интуитивное питание, это круто, но чтобы интуитивное питание было, нужно сначала понимать, что хорошо или плохо, потому что вместо интуиции наш ум может нас обманывать. И те ребята, которые говорят, я научу тебя интуитивному питанию, не могут они дать стопроцентную гарантию, что они научат. Для того, чтобы научиться интуитивному питанию, надо сначала понимать, что хорошо, а что плохо. Потому что если интуиция говорит, давай сейчас свинишка вмажем, да, и это будет нормально. Мы можем вмазать, и нам будет реально хорошо, нам развезло. Но это будет вредно. Поэтому важно сначала понять, что хорошо для тела, что плохо. Поэтому интуитивное питание – хорошо, но надо понимать, что вредно, что полезно. Идем дальше. У вас нет книги, где было бы все описано, что лучше кушать, когда и где ее можно приобрести? Книга пишется, точнее, она уже написана, она сейчас, она сейчас короче, проверяется на ошибки мои, да, то есть и в этом году, наверное, нет, но планирую, если все нормально, Бог да, следующего года ее выпустить. Книга будет не просто по питанию, там будет именно еще... Работа с психикой. Восьмой аюрведический практикум, который я проводил два месяца, он будет в сжатой форме в книге. Будет крутой, ну, крутая книга. Как можно запустить огонь пищеварения у ребенка 4 лет с рождения запоры? Вот, Татьяна. А, ну, во-первых, смотрите, по детям надо понять один момент, что... А, это мы их траванули, мы, мамы, их траванули своими сисями, потому что сами во время беременности всякую какашечку ели, а потом детям через сисечку это передавали, и дети теперь болеют. И как теперь лечить ребенка? Больше балансов веществ веществам нужно. Больше овощей, больше фруктов, чтобы он кушал ребенок. Идем дальше. Как кормить ребенка 7 лет? Проблемы с, с пищеварением. Я каждому рекомендую, у меня просто есть интенсив по питанию, и вместе с детским. У меня вот эта юридическая матрица правильного питания есть, интенсив. Вот Из него я сегодня вот кусок дал. Да? А там полностью по времени все разложено. И там есть питание для детей, питание до беременности, во время беременности кормящим мама и детям. да, То есть у меня там это есть. А можете приобрести. Кому интересно, пишите в личку, я дам ссылку на это. У меня сразу три вопроса. Подскажите, пожалуйста, где в Германии можно заказать фермерические специи? Я их покупаю в индийских магазинах, Валерия. Индийские магазины, они везде есть. Какой хлеб полезен? Да, но лучше... Ну как бы с темной муки, да, ну как бы с тем, как, либо динка если по-немецки полба это вроде по-русски, либо темная мука, ну, которая трудно перемолотая, я не помню как она называется. Так. Слышала, что есть, слышала, что есть. А армийский деток для чего он нужен? Армийский деток это армийские препараты который помогает тоже очистить тело от шлаков. Это можно их заказать с Индии. Слышал, что есть дыхательные практики, чтобы разжечь огонь пищеварения. Они действительно есть? Да, они есть. Они у меня есть даже на канале. На канале на YouTube посмотрите. У меня выставлена эта дыхательная практика и разжечь огонь. Юрий водян кин ссылку на ваши блюда, скиньте. А, ссылку на ваши блюда. А Юрий, смотрите, я экран покажу. Ссылку кидать сюда не буду сейчас. Еще раз экран покажу и покажу, как на моем канале все устроено легко. Смотрите, я это не показал. Вот мой канал. Заходите на видео, все в разброс. Заходите на плейлисты, нажимаете плейлисты, и здесь рецепты есть конкретно. И что еще интересно, здесь музыка есть, моя духовная разовая музыка, которую я слушаю. Можете посмотреть ее. Ну, послушать рекомендую каждому. И вот есть рецепты. Сюда заходите, смотрите. Да, интересно, как питаются ваши дети, сыны. А, ну чтобы вы поняли, мои дети питаются не как мы, с детьми там совсем другая система. Там не надо, там, они у них желание появляется, они кушают. Просто надо полезную пищу им давать. Вечером кушают, это не как взрослые, там немного другая система. Мила, астма, как питаться, в любом случае. Ну, я не буду сейчас эту тему раскрывать и раскручивать про помощь по поводу астмы, это уже конкретная ситуация, да, там надо лечить ребенка, ну, при помощи пищи, пищи в любом случае. Как отличить голод от желания? Наталья, хороший вопрос, это у вас сосать будет, желание у вас не сосет, голод – это прям чувство такое, а желание – это просто хочется поесть. Сколько по времени готовые блюда считаются благостными? О, хороший вопрос. 3-4 часа. Пищу лучше кушать э, не позже, чем 3-4 часа. Больше сейчас приготовленный – это хорошо, Больше на следующий день – это отрава. Во-первых, там питательных веществ уже почти ничего нету, хоть он и вкусный может быть, но он будет закислять. Э, ну вот парадокс, да? Свежий борщ он будет ощелачивать, э, ну то есть там щелочные продукты, там, да. а на следующий день они уже будут закислять. Владимир, спасибо за эфир, за ваш юмор. Марина, спасибо вам. Ребят, большое спасибо вам всем, кто еще присутствует. И у меня просьба, зайдите на мой, ну как бы ко мне в блог, да, по питанию. Напишите отзывы, если понравилось, ну, чтобы другие ребята тоже могли смотреть и реально распространялось правильное питание, потому что видите же по интернету сейчас очень много все все продают и называют правильное питание, а там о правильном питании мало чего говорится. Как нормализовать питание, Лилия? Как нормализовать питание ребенка 6 лет, если ребенок ест очень мало? Надо его всего заставлять. Она есть, отвлекается, на все. Примером надо быть, или в первую очередь. Я просто вас немножко ближе знаю, надо быть примером. Начните правильно питаться, и чтобы ребенок правильно питался. А, к методу питания Алана Карра. Как относится? Считал его книгу, а, там есть косяки. То есть там есть косяки, которые расходятся с Свердведой. Ну, в, в принципе, там неплохо, но есть и косяки. Владимир, не подражаем. Спасибо вам. Сергей, всего. Сергей Привет. Спасибо большое, Владимир. Очень вдохновляет все, что вы рассказываете. Не уже, уже, уже О, ты записался, круто. Я писал обычно для девушек, пишу рекламу. Но если парни будут там, добавляйтесь, да, если у кого желание есть. Так, большое спасибо. Спасибо вам, Инга. У вас, наверное, личный повар. Или жена весь день у плиты стоит. Да нет, я же сам готовлю, жена готовит. Не личный повар. Мы готовим оба вкусно. Поэтому те рецепты, которые видите, я их готовлю. Я люблю готовить. Поэтому мой принцип готовить недолго, а именно вкусно, быстро и полезно. Вот три, три правила. Три правила я в еде использую. Спасибо большое, спасибо вам. Очень люблю гречку, но не зеленую. Ее можно есть? Можно. Можно, по идее, и ну, как в вечернее время. Ну, нежелательно. Лучше в обед, конечно. Ну, по идее, она не такая тяжелая, можно и вечером есть. Но она не щелочная, будет именно жареная гречка. Юлия Сильвестрова. Здравствуйте, Юлия. По полезному питанию для похудения нужны ли физические нагрузки? Физические нагрузки не обязательно в том случае, что если вы хотите похудеть, вы будете и так худеть. Но физические нагрузки будут разжигать огонь пищеварения и ускорять этот процесс. Физические нагрузки рекомендованы всем, буквально всем. Правильное питание, неправильное, физические нагрузки всем. Только единственное, что физические нагрузки это не обязательно идти в зал и железом греметь. Это можно выйти 45 минут вечером. И прогулочка такая, легким, с таким чик -чик, чик чик прогулялись, подышали воздухом, кайф получили, все. Это будет тоже уже физическая нагрузка. Либо пробежечка 10-5 минут, это тоже будет физическая нагрузка. Начните просто что-то делать. Прочитайте мою книгу, она называется «Трудное, сделай приятным». Она у меня на личной странице ВКонтакте есть. «Трудное, сделай, при...» «Трудное, сделай привычным» вроде бы даже не называется. А, нет. Да, «Трудное, сделай привычным». Это как менять привычки, я там рассказываю о методе, который помогает именно привычки новую формировать. Спасибо, Владимир, вы супер, спасибо вам. Да, спасибо большое за эфирку, спасибо вам, Анна, Юрий, благодарю, Юрий, имя. Так, Глафира, ничего себе, имя какое интересное у вас. Пробовала сидеть, пробовала сидеть на диете две недели, но вес не сдвинулся с места, что это? Может быть, проблема с щитовидкой. Глафира, приходите к нам в спринт, там узнаете, что это. Ну, там будет все нормально. Юлия, душ утром, до зарядки или после? До, после еще можно. Ну, по идее, если у вас зарядка сначала с утра, можно зарядочку, потом душик сделать. Лилия, спасибо, спасибо вам, Лилия. В любом случае, Лилия, вам надо быть примером для своего ребенка кормить ее благостной пищей. Да, это фрукты, овощи больше. Евросеть. Очень интересно. Спасибо. Спасибо вам, Светлана. Также благодарю. Марина, здравствуйте. Благодарю, вы классный повар. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Владимир, огромное спасибо за ценную информацию. Дай Бог вам здоровья долгих лет жизни. Вы светлый, добрый человек. Все супер. Ваши слова, да Богу, лучше и моим духовным учителям. Это вся их заслуга. Моего хорошего ничего нет. Я корыстный, наглый обманщик а они меня учат совсем другому. Владимир, ваш смех и ваши эмоции заразительные. Спасибо, Наталья. Я во время стресса слушаю мантры. Лилия, это это великолепно. Мантры, они помогают. Они меня в свое время вытащили из депрессника. Любовь, спасибо, спасибо вам. Вот удивительно, но энергия, что меня пробила через компьютер. Куда, спасибо. Но я старался, я стараюсь эмоции бабахать, чтобы всем нормально было. Благодарю вас, Лилия, как огненный как Всегда огненный. Как вы относитесь к авокадо? Ну, если честно сказать, я не отношусь к авокадо, потому что я не являюсь авокадо. А вообще я его очень люблю. Это крутейший фрукт, ой, крутейший овощ, в овощном походу, да? Это крутейший продукт, щелочной, хоть там и жир, но там жирные кислоты. Есть те, которые... Есть жирные кислоты, короче, которые делают нас жирными, а есть жирные кислоты, которые убирают жир. И у авокадо как раз-таки вот такие, омега-3, омега-6 кислоты. Авокадо кушать хорошо, это, это классный продукт. Я его еще лимончиком так обдаю. Перчиком так раз-раз, столько немножко, и потом... И в прикусочку с чем нибудь вообще это такое вот, вкусняшечка. Авокадо это класс, обожаю. Очень хорошо выглядите, максимум 30. Бороду по брою 20-25 дают. Спасибо вам. Ну, это все питание. Вы видели фотографию, где я в 33 был? Спасибо. 30 только потому, что мудрые. Спасибо. Могу все быть таким, Ну да. Наверное, так. Спасибо. Все, мои хорошие, если вопросов нет, остались одни спасибо. Я с вами на обнимали. всех люблю, всех хочу любить. Благодарю то, что вот смотрели. Да? Оставляйте комментарии, чтобы ребята другие тоже могли смотреть. Все, всем-всех благ, всем пока. А, быстрый последний вопрос. Как вы относитесь к очищению препаратами? А если это юридический, то да, если какие-то другие, то я не знаю, хороших, позитивных ничего не могу рекомендовать. А правда, что если есть манго сырое, можно похудеть? Конечно. Кушайте целый день манго, это будет ощелачивать, будете худеть. Но это не означает, что если вы съели килограмм мяса, съели манго, вы будете худеть, это бред. Если это будет прием пищи конкретной вместо завтрака или ужина, то будете худеть. Если на авокадо аллергия, как и на многое другое, это говорит о том, что у вас тело сильно зашлакованное, вам надо чистить его вот от шлаков. Как вы вообще распознаете кислотную и щелочную пищу? Посмотрите, в гугле задайте, кислотно-щелочную таблицу, кислотно-щелочной баланс. Там написано, какие продукты кислота, какие щелочные. Не скромничайте. Все, ладно, мои хорошие, тогда все отключается. Всем пока, пока-пока, пока-пока. До встречи.